21 век. Век высоких информационных технологий, где все большее число людей стараются решать свои задачи в интернете. Совершить банковские операции, купить продукты, заказать одежду – все это россияне все чаще делают со своего смартфона. Наверное, единственной нерешенной проблемой, которая волнует граждан по всей стране, остается запись к врачу. Однако совсем скоро это изменится. Здоровый я. Мобильное приложение, которое не имеет аналогов в России. Благодаря сервису у пользователей появится возможность в один клик записаться на прием к врачу, заказать необходимое Лекарства, а также отследить показатели жизнедеятельности в своем телефоне. По словам создателей экосистемы Артура Забирова и Алима Гулиева, это настоящий прорыв в секторе здравоохранения. В рамках одного приложения «Здоровый я» человек сможет заказать лекарство на дом. Вот он болеет путем интеграции с Яндекс Яндекс.Заставки, например. Ему привезут лекарства, безрецептурные. Он сможет забронировать лекарство, он сможет вызвать врача на дом и так далее. Также в приложении будет возможность следить за активностью в жизни, Будут трекеры для отслеживания активности здоровья, будут а, напоминания о том, что нужно выпить лекарства и так далее. Но вот самый первый функционал это будет записано на прямом запись на анализ за обследование. У здоровья есть цена и время. Пользователи приложения смогут получить не только своевременную медицинскую помощь путем нажатия пары кнопок на своем смартфоне, но и различные бонусы. Для этого человеку нужно будет всего лишь поддерживать физическую активность на достойном уровне. По словам создателей, тренд на здоровый образ жизни поможет сохранить копеечку в кошельке. Например, берем город Казань. Здесь у нас есть шагомер. Топ-10 человек, например, кто вот скачал «Здоровый я», у нас будет каждый месяц а, обновляться статистика. Топ-10 человек, кто сделал больше всех шагов за этот месяц, получает от нас по 1000 баллов. Да. то есть 10 тысяч баллов на 10 человек. То есть он сможет их потратить, записавшись к врачу, купить какие-то лекарства, когда будут аптеки доступны, записаться на какие-то анализы, обследования. То есть это плюсы для клиник тоже, потому что мы увеличиваем расходы спроса на медицину и для пользователя, потому что люди, которые, например, следят за, своим, следят за активностью жизни, стараются много ходить, двигаться, для них это будет еще дополнительная мотивация. Точкой роста и фундаментом для реализации приложения «Здоровый я» стала победа на конкурсе «Студенческий стартап», где студенты выпускного курса бакалавриата Института управления экономики и финансов получили финансирование на создание приложения. Оно появится в Play Market и App Store к концу февраля-началу марта 2023 года. После партнера будут вести переговоры с потенциальными инвесторами. На всю экосистему Здорового я» необходимо 120 миллионов рублей. Тогда сервис будет доступен в большинстве городов Российской Федерации. Ну а уже сейчас каждый желающий может по Поддержать стартап студентов на краудфандинговой платформе Бумстартер. Карина Саяхова, Никита Акиншин, Универньюз.